Всем привет, проходим опросы, получаем NFT от Лифи. Пост Telegram, ответы на квиз тоже. Переходим на сайт, Конектим кошелек Metamask, дальше переходим по трем сайтам. Здесь будет кнопка, нажимаем, подтверждаем. Задание засчитывается, отвечаем на вопросы квиз. Ответы ниже. Их 45. Тут будет кнопка Submit. Жмем ее. Над картинкой будет Freemint. Кликаем. Транзакция проходит. Появляется вот эта вот надпись. Можете проверить свою транзакцию. Она выполнена. И NFT добавлена вам на кошелек. Хоть ответов и много, но у меня заняло минуты. Четыре, наверное. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.